Так, ну что ж, уважаемые подписчики и гости моего канала, всем привет, с вами снова канал Рыбалка Черноземья, и сегодня вновь мы отправились погонять судака. Вот. изначально у меня все складывалось печально, но потом все-таки немножко меня порадовали поклевки судака, судак был на каждом забросе. Ну ладно, не буду вас задерживать, смотрите видео, не переключайтесь, приятного просмотра, не забываем ставить лайки, оставлять свои комментарии. Ну, а мы поплыли домой. Есть? Что-то здорово. Хорошая, да? Видо, видовый, видо. Что-то хорошее. Килошка. Я же килошечка, судак. Да, вон взял. Просто неуверенно подсекал. Ага, есть друг, <таспорта> здесь. вот здесь, неплохой судорщишка, есть, с удовчиком все. как полагается. самая... грамм 600... с удар такой... продолжаем. Нормально, Есть. Есть. Есть. О, это все покупнее. Это покрупнее, друг. Или просто сопротивлялся, бойки попался. Наверное, бойки попался. Просто. Okay. Стоит его вот зацепка, да? Okay. А, это вообще мелочь. Я думаю, крупняй просто бойкий. Да. На Иди. Есть. Ух ты. Неплохой. Вот этот. Или опять так же бойкий просто бойки был ну, течение сильно пусть он бойки поначалу это он как сопротивляется вдруг ух ты стал в обратку ударил иди сюда опа ребят отвечатель грамм 600 700 тоже съедобный вдруг какой все этот жеоккий джон работает Двести. Двести? Двести. Это раз Понял. Уже, <плодисмент> уже храм А это уже не, 800, не больше. Приманка запуталась. Обратно вот, на друг бьет. И снова это же приманка. Люди с прозевок, понял? Перед зацепом. Ну, стали? Там, в общем, обратно отбивает всех. Фух. Не, он там спине откидывает обратно, Поплевка такая. Есть есть, Опять в обратку ударил Опять в обратку ударил Еще один красавчик. Иди сюда Иди сюда Ну стандарты по 600 грамм. Стандарт, ребята, по 600 грамм Привет. А? А мы с ним по очереди. Ну, такие по 600 грамм. Что-то больше нету. 16! 5-0! Ну, ты в долгонку его. О, есть! Есть! Есть! Ух ты! Вот это прям серьезно! Это посерьезней будет. Это прям зачет. Ух ты! Забавлен. Возможно, либо забавил, либо зачет что Это уже закилошник. Фу, Фу. Фу. просто раздача собака, я не знаю. Красота. Опасно а было, не клевало. А вот солнце вышло, и все, поклевки пошли. Вот он нос. Еле-еле. Еле-еле, а вытащить не могу. Смотри. Ну, хоть Уже прям вообще норм Затрусился конечно Не затрусился Нормальный такой В районе киво с чем-то Киво 100 такой Киво с чем-то, чем друзья, вот такой вот задачен. О, есть, есть, есть. Ох ты! Зачет, зачет. Зачет. Или опять сопротивляется хорошо на течение. сошел неудобно с подсаком и с этим сразу и сошел а был хороший ну вот. был хороший И все в обратку, все в обратном. Есть. На следующий прям забросит. Один отвалился, следующий взялся. Все. Тоже, по-моему, нормальный. Вдруг нормальный. этот телефон помоги. Нет, рыбу ловит, да. Очень хороший. Вот. О, ну, да. Конечно. Ну, полторашечка. Полторошечка. Давай, ладно, давай. Фу, Фу. Фу. Фу. Вот, друзья. Фу. Фу. Фу. Фу. Фу. Вот такая вот красавица, полторашка. просто не знаю эмоции, друзья. Зашкаливают. Судак на каждом забросе. Такого вообще у меня никогда не было. Чтобы прям на каждом забросил. Это Вот я и дома. Все. Надеюсь, видео было полезным, интересным. Не забываем подписываться, ставить лайки и оставлять свои комментарии. До новых встреч. Пока.